Здравствуйте, уважаемые слушатели Академии СПА и коллеги. У нас первый сеанс с пациентом с диагнозом рассеянный склероз, обострение. Мы провели уже диагностику пульсовую, провели диагностику неврологическую. Сделали диагностический сеанс суджок терапии, и теперь мы поставили пиявки по состоянию и по жалобе нашего пациента. У него речевой аппарат нарушен. Скажите нам что-нибудь, Геннадий, как да. у вас это произошло? Это да произошло, это да, внезапно непонятно не, не с чего. Видимо, может быть, засрался, как обычно. Теперь плохо разговариваю, вот как-то так. Не совсем так, как раньше. Хочется басневиза. Врачи предлагают лечиться гомонанми сердцами. Вот. А мы предлагаем э, так называемое клеточное гомеопатическое питание. Для этого у нас есть э, наши помощники, э, пиявочки, личис э, по-английски. И ставим мы их по схеме, по его схеме. Первые пиявочки были поставлены на меридиан почек. Единственное, что эти точки, поскольку пияк становится у нас не совсем по классическому меридиану, а по сухожильному мышечному меридиану, поэтому эти точки немного освещены. Дальше обязательная постановка по передне-срединному меридиану. Также задействованы естественно точки заднесрединного меридиана так это вот у нас на шее эти точечки вот две пиявочки у нас стоят угу. И...